Мы находимся на пляже курорта «Золотые пески». Это старинный курорт Болгарии. Это один из самых раскрученных и дорогих курортов Болгарии. Здесь хорошая инфраструктура, дорогие отели, много туристов, всегда много туристов. Но сегодня ситуация совсем другая. Сезон открылся только 1 июля. Некоторые отели так и не заработали до сих пор. Поэтому в этом году сезон такой урезанный на курорте Золотые пески. Сейчас мы пойдем купаться и покажем вам, какие отели здесь работают, а какие нет соответственно. Так выглядит наш пляж. Никакое море не может сравниться с морем на Золотых песках. Здесь самая чистая вода. Поэтому мы так любим Золотые пески. Вот такой пляжик у нас. Такая наполняемость. Но впереди, там где Берлин, там два корпуса, это Берлин. Один отель был, раньше назывался «Глорусс», а теперь опять называется «Берлин». Видимо, выкупили. И там заполняемость очень хорошая. Это видно по пляжу. Мы идем и обозреваем курорт Золотые пески». Это не когда-то, а именно сегодня. 1 июля 2020 года. Появились спасатели на пляже Этот отель, по-моему, не работает Появились вот такие выборцы Вот здесь еще один отель, Гриффит, но он работает Уезжаем с пляжа Берлин Но в Берлине всегда много людей я не знаю как они заманивают туристов такими плюшками но им здесь явно нравится эти два здания довольно старые немножко подреставрированы но в основном они уже свой срок отжили мне кажется что дистанция социальная тут как-то не соблюдается вот из раздевалочки и такой у нас отельчик под названием Берлин Бездумные собаки, но они все привиты. Едет паровоз. Этот курорт, конечно, может похвастаться своими кибанами, зелеными обустроенными газонами, где все сделано сейчас с незапамятных времен. Грифит. Грифит Инканто. Инканто. Инканто. Все время новое название. Да. Да. И стал новый отель. Да? Да, Хороший ремонт, да, красиво. Красиво. То есть это он сейчас пока не работает? Да, ну, Открою, да? Уже скоро будут одни грифики. Да. Отлично, да, спасибо. Да, да. При, приятный да. день. В отеле есть скрытый бассейн. Около нас только один такой. И говорят, что там есть минеральная вода. Не знаю насчет минеральной воды, но бассейн есть скрытый. И зимой, и осенью здесь очень хорошо. Когда везде холодно, то тут можно купаться. Правда, отель все равно не работает. Зимное кафе. Как раз перед этим отельом. Такое чудное. Скульптурки, я бы сказала. Вот еще раздевалка одна есть. Аля советское время. Вот Синтида -си Мари, про который рассказывал нам только что болгарский человек. Что он заключил с кем-то договор. А сейчас будет переделают его на грифик. То есть, видимо, грифик тут будет все больше и больше расширять свои сеть В принципе, этот отель, сказали, откроется на дне. Здесь вот есть, я уже его снимала, такое кафе. Сейчас поставят лежачки на пляж, и все будет хорошо. Заработала вот эта детская площадочка водная. Там прекрасно. все почитаем, что это у нас такое. Это Отель морского Сидит человек, который продает экскурсии. Вот, бар уже готовится открыться. То есть, я думаю, что откроется. Но тот бассейн тоже уже наполняется. Сейчас у нас распустились вот такие веерочки. Это наша зона. Магазины не работают. Развлечения закрыты пока. Офисы обмена валюты тоже. Пока так. Может быть завтра что-то новое откроется. Водичка теплая, уши все забиты. Вот так сегодня выглядит наш пляж. Туристов заметно прибавилось. Мы гуляем по променаду золотых песков. Магазины все работают, но не все, не почти все. Вот этот ресторан работает, и вот этот тоже. Вот так удобно вдоль променада рестораны выставляют свои меню с картинками и ценами. А еще они делают промоции и снижают цены. Сейчас все борются за клиентов. Здесь можно покатать детишек. А здесь мы плетем косички. Я бы с удовольствием заплела, но нечего. Вот здесь у нас образовалась такая площадь, а раньше здесь было кафе. Теперь тоже красиво. Здесь чикет и кукуруза. А здесь мы сняли пляжный магазин, насыщенный товарами. А вот здесь вот можно деток покупать в шариках. Мы с моим внуком когда-то здесь в шариках тоже купались. Можно всем вчетвером за 55 лева развлекаться в этом аквапарке. Вот такие паровозики ездят у нас по променаду. Люди катаются на паровозике, но народу на променаде довольно много. Вот а птичка заработала. Тут такси-сервис, теперь даже цены вывесил. куда сколько стоит. Вот и супермаркет заработал. Это мы здесь еще не были. Вистамар отель новый. Почти. На месте старого. Да, здесь все отели делаются на месте старого. Здесь когда-то был отель Астория, в котором мы даже отдыхали по приезду лет 10 назад. Здесь отели Грифилд. Купила почти все отели у нас на золотых песках. И еще, наверное, не все. Вот Кто-то запустил летучего змея. Есть очень высокие волны. Вот открылась. И эта кафта. Все открылось. Еще не вечер, как говорится. Цены в кафе вот такие. Мясо 16 лево. 17. Поэтому англичане так и любят золотые пески. Пицца Землелова, а, тут можно и курить. Вот это наше любимое блюдо. Тут есть коктейль и такое разнообразие. Это уослое. Карликовая лошадь. Это калиаторова. Нас... Ну, Но это только гриффилд, что ли, так? А, ну он приглашает всех. Зонтик 2 БГН. И что еще? Лежать 2 БГН. И, и матрас 2 БГН. То есть получается 6 БГН. Да, а гости отеля бесплатно. Здесь можно посидеть на скамечке, полюбоваться волнами. Вот все магазинчики работают на променаде. Вот это тоже отремонтированный отель. Астори. Популярный ресторан. Island. особенно когда холодность закрываются панелями такими стеклянными ресторан. Внутри он такой теплый. Это центральная часть. Мы приближаемся. Здесь очень много народу. Аттракционные надувные очень популярные. Мини-гольд здесь. Мы играли с Угором. Плюшки для взрослых 10 лева, а для детей пять. Вот наши магазинчики с пляжными принадлежностями. В этом году цены не очень дорогие. Вот это популярный ресторан Парни. Здесь тоже хорошо готовят. Но сегодня здесь пока никого не видно. Вот футболки 15 лево. Миди, 12 лева. Ну, по-моему, тоже недорого. Очень красиво выглядит. Да, 850 грамм Кому интересует Тоже платный Украшения Причётки плетем. Мы в самом центре Вот этот новый ресторан на Кедуне, вот он Но он не открыт да. А построен совсем недавно В прошлом году Да Розички все работают Вот какие классненькие Барби Свадебные Барби Да. самый центровый ресторан не работает этот магазин алба тоже не работает мы приближаемся к златной котве тут работает бар но он уже давно работает да, этот вот бар открылся самый первый он так и называется златная котба тут вот какие а. сувениры открылся мой любимый обувный магазин Сейчас пойдем покупать обувь. Здесь очень дешевая китайская обувь. Тридцать лево. Магазинчик одежды. Цены разные. Конкурирующие да, фирма. Да, Благодаря. Красиво. Здесь детей можно покатать на машинках. экскурсии болгар а болгария вот наши экскурсии кроме того из корабля может сафари вам надо спасибо так, ладно. <свят> Тоже надо. спасибо бассейн ну Надувают. пошли до адмирала мы пришли в центр золотых песков подведем некоторые итоги как обещали, цены на пляжные услуги снижены. Все отели первой линии работают. Вторая цена, которую я указываю в стоимости некоторых отелей, это цена сезона 2020. Цены тоже снижены. Кафе, рестораны, развлечения, все работает. И все работает с большими скидками. Море, солнце и дешевые цены. Что еще нужно туристам? Вот так мы красивенько снимаем золотые пески.